Всем привет, дорогие друзья! С вами я Ванюк, и сегодня мы с вами продолжаем. Сейчас мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs. Это уже не основные задания, поэтому можно было бы его уже эту игрушку не играть. Но я хочу, поэтому собственно загрузка на Энтер. Без труда. Без труда. Не вытащишь и рыбку из труда, как говорится. Ребята, новое дело, сорви головы. Так, стоп. А, я тут-то. Где я нахожусь? -то. блю? Сюда можно Шаолинский переполох тут. Ну, ну, не основное задание, опять же, потому что основное задание это вот это вот. Но не делать сорви головы. По идее, вот это вот основное задание. А... Блин, подняться наверх нельзя, ребят. Ой, извиняюсь. Смотри свой окей? А ты сама с собой смотри. Я тоже тебе могу так сказать. Что я могу для вас сделать? Я не знаю что надо, поэтому я выберу пожалуй эммм... United Front, эмм... машина... Вот, выберу пожалуй вот этого. Лучший... Только вы уж не, не особо гонять на ней Лиховый. У кого вам еще нужна машина? Да нет, спасибо. Ой, а тут? Эй, дружище, ты можешь мне помочь? Ну, помогу, чем я смогу, конечно же, что? Ой, что, эй, значит, а, надо... Понял... Понял, ребята, что надо сделать. Нужно проучить одного парня из автобусного ТФ. Конечно, почему вы и нет. Поди, посадите пару полицейских себе на хвост. Приведите полицейс на штраф стоянку, Так, на штрафстоянку, стоянку. Не, ну хорошо, что у меня так сейчас денег недостаточно. на На штрафстоянку, на П, вот на вот это вот, вот на вот это вот. Вот, вот нужно вот сюда вот так привести на стоянку. Ай, оторвите. Копы, это копы! Извините, ребята, но. Вы сейчас сами за себя, короче. Крыся к полицейский. Девчонки под все, оторвался оторвить от был написан ну и все я выполнил задание автотеп 50 ворум поручено 2000 hk enter продолжить игру не ну че, это реально миссия была прикольная так новая нить теперь вот на это задание сейчас едем новая нить так дело сорви головы так и вот сюда вот едем так тучу дед парень какой парень из он черт. А, вспомнил, что это мы с вами в той серии делали и не доделали, наверное. А, ау, ау, ау. По X, так, по так по Z Подключение идет. Эй Hello? Эй, кто-нибудь есть? Hello? Найдите одну общую Enter А, ну вот, ну, собственно. Где парень? He's He's... Благо, я знаю теперь, где это, и я могу до этого места добежать. Я знаю, благо, я знаю реально, где это место. Изнять. Может было на время. О, во, вот. Кстати, какой-то алтарь не активированной, че-то еще непонятно почему, собственно. но не активированные. Самое странное, я вроде бы все алтари активирую. Тем более, это... лишний шанс погулять по Гонконгу. Деньги мне тоже не, не нужны они, но не очень так сильно. К этому лучше сейчас к этому алтарю подойду, ну потому что ну тут тоже надо, собственно, так сделать. И это еще вроде бы алтарь здоровья один. Хотя может и нет. 315, остался еще два. Я прокачаюсь. Вау, можно купить... За 15. Я просто умирает голода. Тебе это не мне, понравится, я знаю. Че? Че? А, это булочка. Регенерация здоровья. Это на всякий случай, если мне придется потом... А, нет, стоп, тут 3, 2, 1, 1, так, тут вроде бы, да, тут вроде центр, как мне кажется, ну ладно, 2 метра, может быть, и вот так. опять же не ну короче мы будем все с вами миссии вот ну, это раз рассле... это дело я расследовать буду пожалуй сам потому что ну тут я не понимаю что надо делать поэтому ребята давайте всем до скорых встреч увидимся с вами все серия sleeping dogs пока пока sleeping dogs пока, -пока ребят давайте пакета всем